на каждом шагу туристы тоже приветливые бармены в пабах музыка театр живопись мультикультурализм старейшая в мире метро подземка самый стильный город Первоклассный. 12 тысяч лет чтобы создать его и одна ночь чтобы разрушить Ну что там у нас? Датчики я вырубила, но дронов тут дофига. Какая жесть. Далтон, да, давай шустрей. Есть, мэм. Узнал, с чем мы имеем дело. Узнал бы, если бы ты не рванул с места в карьер. Может оставить подобные инциденты властям? Смешно, Бэгли. Правительство скорее арестует нас за попытку помочь, чем сделать что-то полезное. Придется разбираться самим. Будь начеку, Далтон. Бэгли заметил нотку тревоги в голосе Сабины? Чудно. Ты спрашиваешь компьютер о чувствах. Это многое объясняет. Заткнитесь. Пора за дело. Нет, показалось. Боже, это… <свист> Тебе явно больнее, чем мне. Далтон, не шуми. Не будут стрелять в меня, и я стрелять не стану. Пойдет? Здесь полно снаряги, досек Хотелось бы понять, почему. Что? Откуда они ее взяли? Не знаю. Но кто-то хочет создать впечатление, что тут был Дэдсек. Черт. Будь максимально осторожен, Далтон. А что это за люди в черном? Не могу выяснить, кто это. Полагаю, так и задумано. А, твою мать. Да тут все заминировано. Боже, те бочки. Бегли, это же... Гексоген, здесь хватит, чтобы сравнять с землей парламент. Бегли, можешь сказать, где детонатор? С полной уверенностью нет, но устройство этажом выше транслирует тонну зашифрованных данных. Подходит. Я проверю. Бегли, это не детонатор? Нет, это передатчик. Он отправляет сигнал на устройство этажом выше. Думаю, вполне разумно предположить, что это устройство и есть детонатор. Повсюду пропаганда датсек. Эти уроды хотят взорвать парламент и свалить все на нас. У них не выйдет, если ты найдешь детонатор. Прямо в палате общин. Не знаю, кто эти люди, но им хватило наглости влезть в самое сердце страны. Нашел детонатор. И он активирован. Бегли, мне нужна будет помощь. Верно, но вы у меня нет доступа. Срань. Но мы не вывезем без Бегли. Ладно, обезврежу вручную. Это входит в курс подготовки в Ми-5. Ты умеешь удивлять. Ну, поторопись. Так, Бегли, действуй. Готово. Но теперь бомбы заряжены. Это усложняет дело. Твою мать. Обезвредить сможешь? Конечно. А еще могу наткнуться на очередную защиту, и ты взлетишь на воздух, имей в виду. Это привлечет к тебе внимание, Далтон. О, очень надеюсь. Враги у черного хода. Блин. Далтон, в штаб-квартире большие проблемы. Но долго еще, Бегли. Зависит от количества твоих вопросов. Так, господа! Взяли стволы, надели маски. Сейчас пойдет жеры. Черт. Меня нашли. Беру их на себя. Не, не прячься! Ах, Что скажешь, Бэгли? Скажу, что меня одновременно впечатляет и раздражает сложность этой системы защиты. Работаю! Бэгли, порадуй меня! Я обошел защиту и перекапываю терабайты цифрового шлака в поисках цикла активации. Здесь нужен человек, а именно его руки! Срочно! Что такое? Слева три слота. Один из них — приемник. Выдерни нужный провод. Ты серьезно, Блин? Более чем, блин! Дергай! Если я взорвусь... Ну вот, не так все и страшно Бегли, вот агат. гад Я чуть не схватил инфаркт <реклама> Стоп, стоп Что это вообще такое? Похоже, парламент не единственная цель Активируются новые бомбы Бегли, <реклама> кто Нужно всех предупредить Чтобы людей эвакуировали Дочки по всему миру не Но моя сестра на конференцию ТНМ. Нужно что-то делать. Я нашел на крыше передачи, который посылает сигнал в другие точки. Доберешься туда и отключу все. Сабина! Черт, Далтон, тут бойцы! Живо! На крышу! Сабина, что происходит? Облава. Тут просто бойня. По протоколу нужно стереть все. Включая Бегли. А как же передатчик? Да, я помню. Но если до Бегли доберутся, у них будет вся инфа. Имена, места, операции. Ладно. Сделаю все по старинке. Стирай. Да, сотри меня. Давай, Сабина, стирай и вали оттуда. Блин. Так. Бэгли, все. Я теперь сам по себе далтон, если что-то вдруг. Ничего не случится. Увидимся на месте встречи. Обещаю, удачи. Оу! Ты что за хрен. О, ты думаешь, что спасаешь Лондон? Извини, но это не так. Просто ты помогаешь нам в важном деле. В важном деле? Ты про убийство ты? Именно. Надо спасти мир. Ты ведь знаешь, что лондонцам не впервой. М? Чума, Великий пожар? блиц. Не очень весело. Но разрушение лучше лекарства. Нулевой день. Уже наступил. Срать. Нет, нет. Время хард Мощные взрывы. Власти просят местных жителей не покидать свои дома, пока работают спецслужбы. Официальной статистики пока нет, но предположительно счет. Дети вечером прогремели страшные взрывы. Ночные траурные бдения объединили тысячи семей и сплотили жителей города. Правоохранительные органы. Премьер-министр поручил Найджелу Кассу, директору ЧВК Альбион, обеспечить безопасность Лондона. Каз дал слово покончить с террористической группировкой дэд -сек». применив передовые интеллектуальные системы и автономных дронов, чтобы захватить оставшихся членов дэд -сек». Все, кто захочет пойти по их стопам, должны... ...интерпорации о рекордных прибылях, связанных с оптимизацией производства и распространения товаров, ставшей возможной благодаря адаптации военных технологий для гражданских нужд. Наркотики и проституция исчезают с улиц Лондона. Уровень преступности резко упал после ареста лидеров четырех из пяти крупнейших преступных синдикатов города. Скоро улицы Камдана и Брикстона. Жизнь в городе налаживается, и правительство приняло решение продлить полномочия Альбиона на неопределенный срок. Комендантский час и ограничения на перемещение были отменены. Слухи о восстании на Трафальгарской площади сильно преувеличены. Вероятно, их специально распространяют в соцсетях иностранные агенты. Альбион успешно борется с ним многочисленным... о попытках дезинформировать их путем распространения fake мьюз Но в темных уголках интернета все еще появляются теории заговора и слухи, что террористическую организацию Датсек подставили. Хотя это неоднократно опровергалось. К сожалению, наши репортеры не нашли никого, кто согласился бы разъяснить суть этой теории для наших зрителей. Официальные версии.